И здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала. Ник 1 конечно, так сказать. С вами буду записывать фосмофобию, дорогие зрители. Не забывайте про подписку на мой канал, и фанатика будет, ссылочка в описании. И берите вкусняшки и заваривайте челечек. И приятного вам просмотра. И здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала, я Ник В1, со мной панкиллер и фанатик. Если хотите, подпишитесь на фанатика. Привет, привет. Хай, хай, всем привет. Димон, ты VR, получается, не включил? Ладно. Давай, давай, давай, я сейчас выберу вот этот вот. Все, я выбрал. Поехали. Нажимайте готовы. Нажимайте готовы. Я нажал. Женька остался. Нажимай. Ага. Поехали, нажимаем. Все, пошла. Я такая обычная, Димон быстро загрузится. Мы, по-моему, в этом были уже как-то один раз. И типа по того. Ну тут два вообще, как по факту, тут два получается. но сейчас мы будем плохо слышать. Почему? Потому что игра не позволяет нам общаться по дискорду. Ну, там, по дискорду общаться, понимаешь? Не, ну меня-то вообще слышишь, ты кажется, Я нормальный? тебя хорошо слышу. Димка как-то заглушенно порой бывает, а порой нормально. Ладно. Да? Да. О, вот. О, здоров. Да, здоров. Здоров. Со... <свят> О сейчас слышите, слышишь? Димон. Димон. Вообще прекрасно. Стать свидетелем паранормальное явление. Стать свидетельство панормальное до <сорщик> уровня 25. Да при помощи благовонии, пока он преследует жертву. Вот благовоние есть. Да, да, я да. тебя не слышу. <сорщик> Женя, Женя, Женька молчи. Там фонарик. Я фонарики не купил. А, а, не а. купил а. А. <сорик> <сорик> <св finish> я тут причём! Ладно, вы в этом. Я взял, за здесь. Короче, я беру фотик. Этот как... данчик МП. И радиоприёмник. А, МП я не брал. Берите кто-нибудь МП. А что это такое? А, это вот, вот, ультрафиолетовое это. Димон, бери, короче, радиоприемник. Ты что, сжимай, как вы слышите, что я? Ты взял только, не потеряй, она одна у меня. Короче, что тебе надо? Ты взял про это, да? Кто взял этот МП? Дайте. Что, не не права, помни, я взял пал палку благоу. Ты еще бел. А. Ну зачем ты благовольник взял, ты? ну ладно. Спугнем тогда, когда атака будет. Я короче... О, ну, вот я это говорю, хочу. У кого А это что такое? Это подслушать. А что такое? когда он шумит, короче, это. Ну МП у меня вот он. Угу. Все, пошли. Все погнали, ну блин. Raid? Я собачку облочкой штрихсол на выводе. Ага, двери закрыты. Какие закрытые? Открыты они? Открыты. Okay. Да блин, у меня, блин, ключи, ёшкин код. Дай нам знак. Короче, он какой-то военный был. Я сейчас свет везде включу, погоди с ссылкой. Ну а что ты боишься-то? Она тебе. Это же лай... лайтовый. Если бы нас ложь, конечно бы было обсрачить. Обосрались. Обосратушки. Так, ладно. К а, вот, А это фотик взяли, да? А, у меня фотик. Фотик у меня. Ты косточку угу. нашел какую-нибудь или еще что-нибудь туда? Я а... ищу, ищу. Я нашел засоленные эти помидоры. Я первого убить хочу, ты не это? обращайте внимания. Так, ладненько. Димон, если косточку найдшь, даже. В на одним плане вообще. Короче, а. мы вот так будем разговаривать. Опа! Тихо, тихо, тихо, кто-то У меня такого нету, я не рад. что ты ж? Ну, не грамм играем. Ну, не грамм. А как благово... А, вот... Не... Ой, я благовольно зажог. <свят> ты <свят> ты дурак! <свят> Зачем ты это сделал? Он ну, нам нужен был, чтобы испугнуть игрока. Ой, <свят> дура! <свят> ты дурак! Привет, привет. Блин, ты что я фонари не купил? Дюрак, просто так, ладно. Дима, блин. Зачем хватаешь? Что? Чеканух. Чеканух. Чеканух. Чеканух. не смотри. не открывается, что Ч ⁇ так темно? <звучит> свет. Яркость настрой. Можно так было? Так, Ну-ка настроить яркость. Всё. Яркость у меня на минималках, Зашибись. О. <звучит> О, -о, О. зашибись, видно, хоть что-то. О. Так. Ах, а с... теперь могу и без света ходить Свет не горит да, это... Ребят, это... мне страшно, я нихера не вижу Это вырубило, чувак, не бойся ты А эта дверь не открывается Открывается Какого у меня фонарика нет, я ничего не вижу А ты думаешь, мы видим, что ли? Димка, датчик МП вот пользуйся А у вас хоть фонарик есть У меня нифига нет Какого у меня фонарик, у меня ультра Но его не слышно Вот, блин Блин, ну, пошел! Да вот трусирка! А. Димка, ты находил до доскулы? О, гаечный ключ нужен. Не, не, не, не. Гаечный ключ нам не нужен. Короче, у всех рассудок нормальный Почему я Женьку слышал, Димку нифига? А может это? Не, не, не, не, Димка. Он... А, во, я его слышу, но он, он это разговаривает не по микрофону получается, а поэтому. я его слышу, он разговаривает. Этот. А, О. а как он разговаривает? Ну, передвижение слышно. А. Типа мол как-то. Короче, не понял, у нас еще есть одна благовония. Свечка. Только ты ее не потратишь, то это я говорю. А потом как мы будем от него бежать-то? Так, ладно, я буду искать... Ход, где этот как, у нас, генератор этот Как цветка включить везде? Да сейчас я найду генератор, я его ищу. Журнал. А где он может быть стоял? В разных местах он там... Короче, на карте надо смотреть. Ладно. Блядь, где это, Костя? А, эм... Серьезно? А где? Раньше она здесь была. Женька? Я ни кости не могу найти. Не рубильник. <связывая> Жекачи за мной ходит с этим ультрафиолетовым. Да, <связывая> я вот с ультрафиолетом хожу. Я ищу, где а? Да, я ищу просто, я не знаю, где она. Я ни кости, короче, ни рубильник не могу найти. Короче, зеркало можно найти. О. Женька, ты знаешь, что я, вер... я нашел? Ч ⁇ че, че, че, говори. Я нашел похавать. Ч ⁇ нужно в холодильнике? Блин, ты Женя, не ну Ты tú... только похавать. Только похавать. ядрон батон О, я краску нашел. Краска нужна. Не, не, краска нам не нужна. Нам нужно рубильник найти. Где он? Сейчас у меня рассудок сядет, и пипец. Да, блин, ты что? ты что какая этот появляешься внезапно? блин ну хотя бы посточку найти а? у вас кутонарики есть <связать> у меня вообще? я мне поспать пало дай нам знак ты здесь... ой я пиво Димка бухнем я пиво нашел дай нам знак ты здесь чел хотя б не на столовую бы температуру показал бы ах <связать> я пошел <связать> Так... Это вот заберу А! Так, я с другой стороны с атакой вышел Блин, ну тут ты тут, же тут, тут так поиграли, я бы сказал вам Димон, ты говоришь, на втором этаже я вот вышел? Да? Блин Ебать, так боюсь? Это что такое? А это дать движение. Машина установит да, на втором этаже. Зачем? На втором этаже давай тогда установить. Я сейчас пока ищу этот такио. А стой, у нас же карта пока есть. О банк валяется. Еще. Я как... сейчас посмотрю, где она находится. Так, ладно. Блин, сейчас будет глаза резать это пипял. Так, ладно. А чё? А, на втором этаже, Димон, на втором этаже. А, ты уже включил? Димон! Дима! Что у там происходит? Димон, ты меня а? слышишь? На втором этаже есть этот хакио. Опа! Двери здесь, двери, двери, двери! Так. Что двери, двери, двери? двери. Всё, у нас свет горит. О! Это ты дверь открыл? Димон! Дверь я закрывал. Стоянба. Он здесь брякает. Ты как к нему близко подходишь, он срывал? О, слышите? Что, я такое ощущение, а ощущение, как будто а грабы включили ты это, военный, да? ты дружелюбный? Эй, ты, ты военный? мне кажется, Димон, здесь ты в он реально, он какой-то военный был, походу а он чё-то вообще не агрится, я так не пойму, он чё, дружелюбный что-ли какой? Ну oh. oh. ты добрый, ты здесь? Чуваки, он здесь? Он yes. подал знак, он здесь. Где твоя комната, скажи мне? Ты здесь? Алло? Ты здесь? Блин, да что за игра такая? Да, на, на, на самом страшных вообще он быстро выскакивает. Кстати, рассудок, посмотрите сколько у меня. Отсюда смотрел. Отпечатки рук! отпечатки рук! Чуваки, отпечатки рук! Так! Герой за да, улика есть! А! Да, отпечатки рук есть. Короче, он на втором этаже. Это я понял. Короче, что это у меня в руках? О, опять свет вырубил. Ч у меня за херня в руках? Ты умеешь разговаривать? Mm -hmm. Короче, ладно, я включу. Атака это произойдёт... будет свет. Да, да, да, да, да, будет свет. Я просто посмотрел, пока пойдем. Всё, свет горит так ладно давайте короче сейчас я сбегаю за этим давай, давай, давайте, давай, <мыви> так, я да я за этим пойду за mp mp достанька там по так я нету mp так так это Зачок. Лазерный проектор. Возьмите кто-нибудь лазерный. Это, а у кого лазерный проектор? А у кого лазерный проектор? Да это что? Это лазерный проектор. Бери его. Ты не можешь его взять? Да. На второе картинское. Короче! кого? <Челка волгинка. свес> Меня грохнули! Вы слышите, да? Димон! Женя, вы меня слышите? Ч ты ржашь? А... а Димка, слышит? Димка. А, наплачет, плачет, Женька, Женька, Женька, наплачет. Она ждет, где я. А у меня врать был его. Беги, беги, беги, беги, беги, беги, это за тобой! Куда бежать? Беги! Порос, беги! Вс, пизда тебе! Ай, ЖК Ну мне писец Диман, спасай меня! Я ничего не вижу А Диман... Диман то где? Я не знаю, как выйти отсюда Это мне ху в окошко. Блин, Просто. Надо же было мне сдохнуть, блин, ну это капец Димон, Я не считаю реально! Но, где Там Димон? Но вопрос, почему не Димон? По... Димон! Димон сдох! Да ну нахрен! Тогда бы игра закончилась, ты не сдох! Ты прятался! Кач! О! Она ходит! Она ходит, Димон! Это демон, Димон. Я забыл как отмечать. Ну, а на МП было, кстати. МП было, 5? было МП. Да, по-моему. Так, если по МП 5. Что еще было? Не знаю. Я ну, призрачную я не вижу. Димон такой, вот такая, так, шо... такой валит, валит, валит. Атака, атака, Димон. Не, не, не... не открывается дверь, да? Да я сдох, блядь, чего так-то? сдох? А, это ты сдох, а Женька остался? Да. Хо-хо! А как так? Это ты сдох, Женька? Фотографируй наши трупы. А как мне хата? открыть? кто-то скажет, Вот, вот хата, хата, вот. Я прям на входе там. Вот, вход. Недалеко. А я думаю, Димон где? Вот он, да. Открывай, на себя, на себя. Отойди надо. А где ты, на себя? Она меня открывает. Что ты пизд? Я убили. Клоп. О, я убили. А как я ее не видел? Я ее не видел, Димон. Это какая? тоже не видел. А как это было? Чуваки, ну это что за... Я не знаю, кто это был. Йокай, наверное. Эй, чуваки, вы здесь? Я что-то подосрал, обосрался. Суки! тюки! И беси. Ну, пиздец. Да бляааа, баный рот! Ну ладно, короче, давайте следующую тогда попробуем каточку. Ну, блин, на лайтовой, как вы? Ну, Димон, меня слышно? Да. Димон, нормально слышно меня? Вас отлично слышно. Нет, Димон меня нормально слышит. Дима. Ты да, да Димон. Нет. Ча, подожди секундочку, я сейчас делаю кое-что.